всем привет меня зовут марат Это компания фундамент спб сегодня мы заехали в коттеджный поселок малая малиновка это всемагина здесь мы строили дом из газобетона который находится у меня за спиной сейчас уже процесс таких общестроительных работ завершен. он был завершен еще летом мы сейчас приехали подснять что здесь происходит сделать небольшой обзор дома рассказать о его каких-то преимуществах и моментов которые вы могли бы подчеркнуть при строительстве своего дома смотрим вкратце расскажу о самом доме значит у нас дом два этажа плюс цоколь классическая архитектура стандартная двухскатная кровля габаритный размер 12 метров длина 8 ширина есть козырек над крыльцом балкон на втором этаже ну в целом все по классике дом у нас значит посажен уже на текущий участок участок относительно небольшой поэтому вот решение было принято максимально его задвинуть к задней северной стороне спереди у нас такая формируется открытая лужайка солнечная сторона здесь будет всегда солнечно и тень от дома не будет падать и загораживать С моей, по моему мнению решение по посадке сделано верно в целом рекомендую всем обращать на это внимание вы если садите дом на участок смотрите на стороны света максимально избегайте создания тени на ваш участок от будущего строения дом достаточно высокий поэтому тень может быть большой Значит в основании у нас здесь монолитный цокольный этаж Он заглубленный Опять же это связано с тем что участок стесненный Для того чтобы на небольшом пятне застройки Создать большую площадь и сохранить в целом участок Для какого-то для какой-то дальнейшей жизни вот, принято решение построить сокольный этаж и на этом пятне полезная площадь помещений внутри составила 240 метров квадратных что ну, достаточно много на таком небольшом пятне значит крыша у нас металлочерепица утепленная по скатам внутри у нас ну, такой полумансардный этаж получился железные софиты и дымоходы, которые сейчас уже обремлены проходками. Пойдем поближе посмотрим на уже какие-то детали, которые будут полезны тем, кто начинает стройку дома. Итак, про фундамент. Здесь у нас возведен э, монолитный цокольный этаж. Изначально в проекте был здесь обычный мелко заглубленный фундамент, но так как опять участок стесненный, есть задача увеличить площадь на небольшом пятне. Построили цокольный этаж, то есть это полностью эксплуатируемое помещение. Здесь находятся котельные, кладовые какие-то помещения для хобби, значит есть у нас два входа в дом, есть один вот в цоколь, здесь сформирована сейчас вот такая проходная зона, в перспективе она накроется козырьком, чтобы ее не заметало, есть такое вот объемное массивное крыльцо, по которому уже можно зайти в основной дом на первый этаж, видно, что дом хорошо так существенно поднят над землей, я на самом деле любитель, фундаментов, ну и в целом входа в дом без ступенек или там с минимальным объемом ступенек. Здесь можно увидеть, что сейчас выпало достаточно много снега. Он прибивается к стенам, но в случае, если был у вас низкий фундамент, приходилось бы регулярно чистить. Здесь заказчику этого делать не надо, потому что дом поднят высоко. Здесь уже принимайте решение самостоятельно. Кто-то вот не хочет заморачиваться сильно, можно поднять повыше и забыть. Это тоже хорошее, взвешенное решение. Значит, в основании монолитный цокольный этаж. Есть у нас утепление стен. Сейчас это экструзия 100 миллиметров. В перспективе она будет наращиваться и выравниваться с основным створом фасада. Здесь вот такой вот монолитный зуб, который выполнен по периметру для того, чтобы стенку из газобетона немножко сместить относительно монолита, тем самым увеличить внутреннюю полезную площадь в Есть решение, когда газобетон просто вывешивается, это тоже достойное решение. Здесь вот такая технология была выбрана, тем самым можно увидеть, что стена газобетона у нас идет сейчас по оси с утеплителем, который у нас находится на цоколе, то есть стена выдвинута на 100 мм наружу, это позволяет увеличить полезную площадь помещений. В целом, когда вы возводите стены, есть ряд оптимизаций без увеличения площади фундамента, которые позволяют увеличить внутренний пространство. Это вывешивание материалов, это уменьшение толщины стен за счет утеплителей. Разные моменты есть. В общем, тоже при начале стройки дома подумайте об этом. Возможно, какие-то решения получится применить. Стены у нас газобетон, два этажа, можно увидеть, вот здесь монолитный козырек у нас выполнен, он такие две функции здесь выполняет, во-первых, он не дает осадкам попадать на крыльцовую, в целом сохраняет его в таком сухом виде и можно выйти под крышей поставить в случае, если идет дождь. Второй момент это балкон, то есть на втором этаже есть спальня, есть выход на балкончик. На этапе строительства также были установлены сразу окна, здесь пластиковые окна века. Значит, выполнены были софиты, это подшива в кровли. Значит, в цокольном этаже окна тоже установлены. Можно обратить на достаточно их достаточную высоту, большой объем. Это э, связано с тем, что высота цоколя над землей метр двадцать. Это позволяет устанавливать большие окна. Я встречал проекты, где окна получаются очень узкие, потому что земля подходит высоко, где он сильно заглублен в грунт. Обращайте на это внимание, если вы хотите установить, установить нормальные окна в цоколь надо поднимать его выше также есть допустим требования по устройству котельных здесь котельные находится в цоколе есть требования по площади окон которые там расположены и вот для того чтобы позволить себе установить большое окно необходимо где-то поднять цоколь выше Сейчас в доме ведутся отделочные работы силами заказчика. Мы сняли небольшой такой обзор, ну ключевых моментов, которые мы считаем, что возникли на этапе строительства. Кому было интересно, ставьте лайки. Кто хочет, чтобы мы сняли обзор изнутри, пишите в комментарии, мы можем приехать и снять видео. Также мы сняли небольшой отзыв э, с нашим клиентом. О том, как происходила эта стройка, посмотрите. Будет комментарий, пишите. С вами был Марат, компания Фундамент СПБ. Всем пока. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Марат. А, пару ваших, ваших впечатлений да. с нами. На самом деле мы работаем с компанией Фундамент СПБ уже два года. Первая часть это строительство цоколя, вторая часть это непосредственно строительство дома. Надо сказать, что вот Честно, без лишней скромности, это, наверное, одна из самых лучших компаний. Почему? С самого начала мы столкнулись просто с потрясающим профессионализмом. Обзвонив около 15 строительных компаний, мы получили обратную связь Первый от компании Фундамента СПБ, остальные нас просто проигнорировали. Это доказывает на самом деле действительно как бы оперативность, интерес, да, как бы застройщика, клиенту и так далее. На самом деле... Строительство цоколя это всегда очень сложно. У нас здесь высокие грунтовые воды. И я, честно говоря, очень беспокоился, боялся. Нам все соседи говорили, что ничего у вас не получится, фундамент зальет и так далее. Но компания Фундамент СВВ классно справилась с поставленной задачей. Фундамент стоит, ничего не течет, все сухо, можете пройти, посмотреть. Причем самое интересное, что фундамент был сдан раньше срока на два месяца то есть это вообще это просто потрясающе я думаю что каждый кто строил дом знает что там задержки постоянные ну и понятное дело когда построили фундамент э, у нас не оставалось выбора по-хорошему как обратиться в компанию фундамент сп что построить коробку этого дома на компании постоянно дежурил технадзор ребята это очень круто вот потому что когда э, дежурит технадзор вы ощущаете свое спокойствие вам не надо бегать строителями смотреть какая там ширина швов между э, пеноблоками значит компания относилась очень очень к своей стройке когда положили первые два ряда да как бы технадзор сказал, что ребята это неправильные два ряда да и нам их взяли убрали и положили два новых это было конечно очень прекрасно и это показывает насколько компания серьезно относится к поставленной задаче дом был сдан были проложены коммуникации еще подведены да как бы вода электричество проложены трубы шидали вот ну в общем вот этот красавец конечно еще пока не очень красавец но скоро будет красавцем вот он у нас получился таким вот замечательным спасибо компании СПБ. Спасибо вам за хороший отзыв. Пару вопросов все Конечно. Понятно, что строительство всегда там есть три основных критерия: там качество, сроки, бюджеты. Про качество и сроки выскали. Вот ага. вопрос: ну, удалось ли сохраниться в бюджете нам как вот по этому моменту? Это хороший вопрос. На самом деле, что еще мне очень понравилось компании Фундамент СПБ, то что вы получили ипотеку, да, как бы через эту компанию. Менеджер Илья помог нам оформить заявку и вуаля кредит был получен. Мы вложились в тот бюджет, который мы планировали. Ну, единственное, что да, конечно, там по мере изменения, внесения определенных изменений, смета выросла, но она выросла в пределах тех самых 10% о да, которых нас предупреждали и о которых, о которых мы заранее оговаривали. Вот, одновременно с этим, да, я хотел еще, вот забыл совсем еще одного героя дня, да, как бы это, конечно, Алексей, да, тот человек, который, не знаю, прораб, не прораб, как кто у вас называется в компании, прораб. да, прораб, это человек, который был всегда на связи и до сих пор на связи. Алексей. Просто, вот это супер. Ну и в конце, может, пару советов тем, кто сейчас только начинает строительство дома, а вот что-то что-то вот. Я честно вам скажу, да, я думал, что зимой нельзя дом строить. Зимой можно строить дом, да, как бы. И это даже лучше, да, потому что дом готов к лету, и это очень-очень классно. Вот, во-вторых, лучше обращаться в компанию. Не связывайтесь ни с какими бригадами, да, потому что это выйдет все равно потом дороже. Постоянные, ну, лучше работать с ответственной компанией, в которой все нормально, да, как бы нормальный отдел снабжения, одна нормальная нормальный технодзор, отличный директор, да, как бы вот таким вот боком. Может, спрашивать нечего. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ну, мы продолжаем оставаться на связи. Хорошо, Если... да, договорились. Спасибо. вам. Угу.